Art and Science – это такое большое зонтичное направление, которое объединяет в себе очень много поднаправлений по технологиям в зависимости от используемых технологий. Например, те художники, которые работают с биотехнологиями, с различными проявлениями живого, взаимодействуют с биологами. Биоарт отсюда произошел. Да? Это одна история. Вторая история – художники, которые в своих практиках используют различные робототехнические подходы и технологии робототехнику это другое под направление может быть художники которые программированием занимаются до да? различный спектр информационных технологий задействован ну а также такие целый узел нейро- и биомедицинских технологий, тканевая инженерия, генная инженерия, выращивание разных культур тканей, да, нейрофизиологические какие-то проявления, вот, допустим, там, шлем, который снимает да, какие-то данные работы мозга. Это все тоже укладывается в раздел биомедицины. Mm-hmm.